Короче, давай, ты будешь ведущим, а я пошел, потому что кое-кто обленился. И всем доброго времени суток, приветствуем вас на канале Хиновский, и меня зовут Ли, и это рубрика онлайн, где мы будем обозревать пэтов из старой коллекции. И в нашем первом выпуске вот такие красотульки. Назовем их рыжухи, близнухи. Сказать точно какого номера эта кошка я, к сожалению, не могу, потому что она появлялась в двух наборах. В одном из них под номером 525, а в другом под номером 790. И отличий между ними практически не найти. Единственное, у кошки под номером 790 слегка нежнее ее рыжий окрас. А у 525 кошки он слегка ярче и насыщеннее. Что интересно, у кошки с голубыми глазами нет номера. Как я уже сказала, одна из этих кошек, а именно с зелеными глазами, фигурировала в двух наборах. А именно Race About Ranch из коллекции Sportist. В этом наборе из трех пэтов можно также заметить лошадку под номером 523 и лошадку посветлее под номером 524. Второй набор немножко интереснее. И ее в этом наборе заметить на самом деле сложно. Вот она. Набор под названием Tail Walking Fitness Club выходил в мае 2009 года. Этот набор являлся тренажерным залом и включал в себя 8 зверюшек, а также кенгуру под номером 682, который является эксклюзивным редким кенгуренком. У этого кенгуренка были зеленые перчатки, которые можно было снять. Сама кошка рыжего цвета с розовыми ушками внутри и нежно-кремовыми снаружи. Такие же нежно-кремовые полоски и кончик хвоста, грудка, животик, а еще этот миленький-миленький розовый носик. Глаза зеленые, облики а напоминают форму запятых. запятые И у кошки с зелеными также голубой магнит Ее сестренка с голубыми глазами выходила только в одном наборе И у нее, как говорится, нет номера А именно этот набор, если можно так назвать, это был пазл Пазл с такой очень милой праздничной картинкой и сотней деталек эти две кошки абсолютно идентичны. Единственный оттенок рыжей с шерсти у них немножко отличается. А именно у голубоглаза кошары он немножечко-немножечко насыщеннее. Все тот же розовый носик, но теперь у нас голубые глаза. Те же формы запятых. И реснички. Реснички, как и у сестры. У кошки с голубыми глазами синий магнит. Спасибо, что уделили нам свое внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями, а также тыкайте на этот колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем до скорых встреч, хорошего дня и